Недавнее громкое убийство тейков заставило меня задуматься, почему в США так часто погибают хип-хоп-артисты мирового масштаба. Предлагаю вместе разобраться в этом вопросе и попытаться найти решение проблемы, если, конечно же, такое имеется. А перед началом не забудь уничтожить красную мать его кнопку, чтобы она стала серой, Но ну и залетай в мои остальные соцсети. А теперь приступим. Когда мы слышим слово «Америка», в частности, люди из СНГ, нам невольно представляются небоскребы, дорогие машины, идеальные улицы и самые яркие атрибуты, навязанные нам американской культурой. Бесспорно, США является одним из флагманов среди государств, если так можно выразиться, и ежедневно в страну прибывают миллионы людей, жаждущих попытать удачу в Штатах. Но как же так вышло, что очень состоятельные звезды подвергаются нападениям и гибнут в перестрелках. Для начала стоит вернуться назад и вспомнить, с чего начался рассвет хип-хоп-культуры. Конечно, не секрет, что большинство артистов были выходцами из банд или состояли в них даже во время своей карьеры. То, чем каждый из нас занимался в GTA San Andreas, защищая территорию от балласов, являлось совершенно обычной вещью для Америки конца 90-х. Борьба за территорию, конкуренция, война побережья — это лишь малая часть того, что происходило. Если вам интересен полный разбор на тему банд, обязательно напишите в комментариях я сделаю полное и максимально подробное видео конечно не первое в истории но пожалуй самое громкое убийство произошло 13 сентября 1996 года в тот день погиб один из талантливых основоположников жанра тупак шакур расследование длилось не один десяток лет и совсем недавно мир узнал о настоящем заказчике того жестокого убийства им оказался нотариус биайджи он же лучший друг тупака который вскоре и сам погиб в похожих обстоятельствах Первой причиной можно смело назвать большой процент организованной преступности, а именно бандитских формирований. Ведь многие артисты на протяжении всей жизни не хотят или не могут выйти из банды, активно пропагандируя преступный образ жизни в своих работах. Русский рэп во многом поэтому вызывает у многих слушателей чувство легкого кринжа. Конечно, и в СНГ есть преступность, и ее немало, но у нас, к счастью, не разгуливают с оружием средь бела дня. Но, тем не менее, многие исполнители читают о чопах, опах, перестрелках и многих сказочных вещах. В Америке же такие вещи вполне реальные и обыдены, к сожалению. Следующая причина — вторая поправка. Вторая поправка к Конституции США, принятая в 1791 году, гарантирует право американцев владеть огнестрельным оружием. Существует ряд федеральных законов, которые регулируют порядок владения и использования огнестрельного оружия. Однако большую часть правил такого рода устанавливают отдельные штаты США. Для нас это немного непривычно, как и закон о свободном ношении, так и законы отдельных штатов. Представьте, что, например, в Московской области было бы разрешено носить оружие, а уже в Ростовской была бы No We Zone, где огнестрел строго запрещен. И так по всем частям страны. Звучит немного непонятно, но для США разные законы в каждом штате это вполне в порядке вещей. Так что же дает вторая поправка? Если совсем по-простому, то каждый гражданин США может легально приобрести боевое оружие. В некоторых штатах его нельзя демонстрировать открыто, в некоторых разрешается. Но суть от этого не меняется. Процедура получения довольно проста поэтому у каждого уважающего себя американца есть ружье, пистолет, а может, что и покруче. Плюсы этого закона определенно есть, и сторонники второй поправки, как, например, Мэтью МакКонахи, их часто демонстрируют. Но где гарантия, что некогда психически здоровый человек не решит применить оружие в преступных целях? Вопрос открытый. Сложить 2 плюс 2 банды плюс абсолютно простой способ получения оружия равно частой сводке в криминальных новостях. Но как решить такую проблему? Ведь не будешь же всю жизнь ходить в бронежилете. Многие артисты покупают себе полностью бронированные автомобили и нанимают охрану, но, к сожалению, и это не всегда 100% способ защиты. Проблема куда шире, и пока правительство не придумает, как активнее бороться с преступностью, глобальное ничего не изменится. Вы, наверное, слышали, что в последнее время участились случаи скул-шутингов, как и в Америке, так и в странах СНГ, что вызвало многочисленные пикеты против второй поправки. Но пока правительство явно не торопится с этим что-либо делать. К сожалению, не хочется это говорить, но это не последняя новость связанные со стрельбой, которую мы услышим. Надеюсь, вам было интересно вместе со мной погрузиться в корень проблемы и попытаться хоть немного разобраться в вопросе. Спасибо за просмотр.